ответ по-английски What do you think the weather looks like? Как ты думаешь, как выглядит погода? Примерно так What do you think the weather looks like? Если завтра погода будет солнечная, можно ответить, ответить очень просто. It will be sunny tomorrow. What is it? It will be sunny tomorrow.